Приходим к основной повестии о присвоении звания почетных гражданин не Несчастный Викслав Несчастный Егенин Львович. Память, помните, все жрали. Отлично. Добрый день, коллеги. В вашей комиссии вопрос, вопрос, вопрос Сейчас первый раз. Вот. Вот. Вопрос о присвоении звания почетным гражданин города Мияса. Некоторые из вас уже э, заслуживали меня, так как и были других профильных комиссий. Но тем не менее, э, в этом году э, у нас э, на присвоение звания почетным гражданином города Мияса поступило 5 пакетов документов. Это у нас на Гарёва Владимира Сергеевича, на Торофееву Веру Константиновну, на Козырина Валерия Васильевича и Миронова Алексея Яковлевича. У нас первые четыре пакета документов поступили. И буквально на прошлой неделе у нас добавился пакет документов на Шемякина Вячеслава Леонидовича. Что могу сказать? Первые четыре кандидата, то есть документы поступили все в соответствии с положением, да? то есть за 45 дней до то есть у нас весь пакет документов был. Пакет документов на Шемякино поступил несколько позже, но тому есть обоснование. Дело в том, что мы рассматривали данную кандидатуру в прошлом году, ну и, так скажем, администрация по умолчанию думала, что раз пакет документов в прошлом году предоставлялся, в этом году он есть. Да, он есть. Вот, поэтому э, изначально нам не попал, но тем не менее я считаю, что можно рассмотреть вот, и вот, включить список для голосования. Более подробные характеристики у вас в пакетах документов находятся. Я думаю, что вы с ними уже ознакомлены, мы их изучили. Собственно, что, э, какое решение нужно принять? Нам нужно принять, всех ли мы включаем в для тайного голосования. Я вам говорю, что... Данные кандидаты, они соответствуют по содержанию, да, то есть все документы соответствуют по содержанию нашему положению. Вот. И должны с вами определиться, э, скольки, сколькими почетными гражданами в этом году мы ограничиваемся, да? то есть у нас в положении не прописано Один это почетный граждан, два это или три будет. Вот. И, э, собственно, мы должны форму голосования видеть. такие вот рекомендации от каждой комиссии должны быть. Да, какие -то... то есть вот, мы вообще собирались с председателями комиссии, представителями Игоря Вячеславовича, тоже выслушали, так сказать, один из вопросов этого Поэтому предложение по кандидатам, то есть по количеству кандидатов все же ограничится одним. То есть, поэтому как предложение, так сказать, в проект решения я предлагаю включить одну кандидатуру. То есть, кроме того, то есть я считаю, что обижать наших, так сказать, уважаемых в принципе, граждан, которые подали к Общественные организации, они не, сам, не самовыдвиженцы, так сказать. Поэтому я думаю, что в список для голосования нужно включить всех. Третье, то есть, ну, обсуждали вопрос с тайным, как называется правильное голосование, мягкое рейтинговое голосование. То есть для принятия решения в обязательном порядке требуется наличие 14 голосов то есть все решения большинство голосов отлично численности депутатов то есть поэтому 14 голосов в любом случае должно быть поднято за одного из кандидатов если меньше все наберут то ни один не проходит если набирать одинаковое количество да. на меньше 14 кто набирает то не проходит нет нет один кто больше я, набер, я даже про другое говорю а если все не наберут 14 грамм. Нет, кто-то не набрал из... 13, остальные, остальные, остальные, остальные... Нет, это уже не проходит. Остальные меньше. Нет, то нет. есть не меньше 14, но... меньше 14. Площадь, 14. Но... Поэтому вот три да. вопроса это мы, так сказать, с вами должны включить. Да. То есть первое, то есть ограничиться избранием одного почетного гражданина из пяти да. представленных рассмотрение, При... Провести выборы в форме рейтингового голосования да. с установлением победителя. Да. По большинству голосов от установленного количества... Депутатов, то, о чем мы Большинство голосов. Для понимания, мы же не первый год работаем. Для того, чтобы у нас вопрос прошел, да, то есть мы должны набрать большинство голосов. Общей численности собрать депутатов. То есть 14 большинство от общей численности это 14 голосов. То есть для того, чтобы. Я может кандидатуру выбрать простым большинством, а за решение проголосовать уже. Так не пройдет никто. Не наберет кто то там. 14 голосов в, 12, года, 12, в прошлые годы набирали ну, в этом. Я думаю, вот здесь в качестве.. У вот... кого-то 7, у кого-то 9, у кого-то 12. Нет, ну, просто, да, просто... Да, а? нет, это же зависит от того, допустим, я могу же, в социальной комиссии быть. можем с вами обсуждать кандидатуру. Вот, да, допустим, прежде чем принимать это решение, я хотел бы. От а социальной комиссии какого-то своего кандидата. Да, от а социальной комиссии да? вот мы в прошлом году, если помните, я так сказать, наставил. То есть мы должны выбирать человека, который желательно бы большую часть сознательной жизни прожил здесь. Есть, чтобы, он Давай, по этому чтобы он участвовал в общественной жизни, чтобы он занимался там, не знаю, спортом, культурой, там, патриотизмом и так далее. То есть, и так далее. То есть вот из этих кандидатур, с ну, в моем, кажется, я стараюсь поддерживать, допустим, социальную сферу, то есть я бы шемятина. Человек, который занимается всю сознательную жизнь, так сказать, спортом детским спортом. Причем, кто бывал там, я могу сказать, что это лучший физкультурный диспансер ну, в области, наверное, точно. В Уральском, сма... а? Уральском в Уральском регионе. В Уральском регионе. Потому что вот несмотря на то финансирование, которое есть по каждой больнице, то есть он способен находить решения и находит. И туда приятно заходить. То есть у него и постоянный состав. Ну и профессиональные, так сказать, тысячи и тысячи детей проходят через него. Вот я думаю, что как представитель социальной сферы, прежде всего, я не могу сравнить там. Но многие фамилии мы с вами даже не знаем. Вот своему стыду может. То есть есть профессионалы, которые вот здесь перечислены. Гаёв, потом главный инженер по восток металлург что ли, говорили. Строительное управление номер три то есть мы их просто не знаем то есть это не, говорит о том, что то есть все равно известная человека должна Поэтому да, вот мое, мое так сказать предложение для комиссии добавок, добавок. Да. вот действительно Шемякин вот, я тех поскольку поскольку ну, знаю Козырина там, вот у Шемякина активная жизненная позиция же участвует в всех общественных мероприятиях он и в Совете ветеранов он и вообще вот, с любым вопросом люди просто приходят да, отзывается идет навстречу вот э, ну, я думаю он самая достойная кандидатура действительно ее надо поддержать поэтому вот просто предложение и депутатам социальной комиссии вот я говорю не умоляю я допустим козырина тоже знаю но могу сказать вот, когда начал читать я бы что считал что он всю жизнь у нас здесь был ну, то есть он заметная фигура там фотограф и позиционируется как-то. А когда посмотришь, он ну, только 10 лет он работал. То есть 10 лет. Многое это немало для городского масштаба. Но один человек 43 года, занимался в социальной сфере, ну, так сказать. То есть этот тоже говорит. Ничего не могу сказать. Ну вот, если говорить сравнивать и выбирать, я бы вот предпочтение, так сказать, отдал строителей большую часть строителей, я как житель города уже почти 40 лет живу здесь, поэтому да, я их знаю, но говорить о том, что они вот имеют предпочтение перед хотя я могу сказать, что и звонил мне и Ишлирев, так сказать, и ходатайствовал, так сказать, о своих, я ему честно сказал, что мы позицию будем, так сказать, смотреть с депутатами, смотреть вот. Дети наши будущие. Ну, в моем понятии, мне кажется, поэтому Просто, я говорю, вот здесь сидит пять человек, вот, я могу сказать, если каждый из вас проголосует за Шемятина, то он пройдет. Если один подержится, будет. Поэтому в моем понятии, поэтому предложение давить я не имею, поэтому тайное голосование будет. Поэтому, уважаемые депутаты, чтобы приближаться к решению, поэтому кто за то, чтобы предложенный проект решения о присвоении звания почетных гражданин города Мяса в той редакции, как я огласил, то есть один, один только почетный гражданин, тайное голосование и большинством, так сказать, всех пять включаем, чтобы не обижать тайно, голосуем, потому что точно так же не обижать, не слушаем. Но призываем к тому, чтобы. Мы должны позиционировать. Если этот человек будет начетным гражданином, он будет отстаивать как раз детский спорт, отдых, образование, здравоохранение. Поэтому я думаю, что это полезно. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Кто за? Все. Спасибо. Спасибо. Да, переходим к следующему голосу. О а присуждении премии собраний депутатов работникам в социальной сфере. В то есть у нас, я дам доклады, да? Да. То есть, уважаемые депутаты, то есть <как> предварительно тоже была работа проведена администрацией, то есть определилось, сколько у нас человек? 20, 20, 20. а 19, да? 19, 20. То есть мы определили, то есть пред, преддверие праздника города, дня рождения города. Мы всегда есть премия, которой мы награждаем работников социальной сферы. То есть это учителя, то есть или работники образования, здравоохранения, управления социальной защиты, спорта. Поэтому вот в данном списке у вас списков нет. Наверное. Если надо, есть. я вам не скажу. Списки есть у вас? Есть. есть. Да, поэтому, есть ли возражения у вас по персональным, персональным списку? То есть я думаю, что мы также, вот так сказать, председателями комиссий не собирались передвоить, были, задавали вопросы там, были. То есть мы сошлись во мнении о том, что мы на комиссии выносим именно на этот список. Я думаю, что администрация непредвзято, так сказать, относилась к этому. То есть мы просмотрели, все люди достойные, все документы оформлены. Как положено по процедуре. Нет возражений. Ну, давайте тогда проголосуем за рекомендовать собранию депутатов, то есть наградить данных товарищей, перечисленных в проекте решения. И принять это решение. Кто за то, что предложенный проект решения по этому вопросу принять и утвердить этот список, прошу голосовать. Кто за? принято.